Уважаемые коллеги, два часа приступим к работе. 24 депутатов Совета депутатов. Наседание 28 сессии у нас присутствуют 20 депутатов. Отсутствуют 4: это Самохалов, Яколев, Ященко и Катасонов. Какие будут предложения? Открыть. Кто за то, чтобы открыть сессию? Прошу голосовать. Кто за? Вот глаза. На сессию у нас сегодня приглашены депутаты законодательного собрания Себеской области, глава Барабинского района, совета депутатов Барабинского района, руководители муниципальных предприятий и учреждений, прокуратура, средства массовой информации, а также жители города Барабинский. Уважаемые коллеги, у нас, как всегда, между сессиями отметили день рождения наших коллеги. Это у нас Судариков Сергей Укинович. У нас прошлой сессии не было. Поэтому все такие предложения по кандидатурам. Астана троупо Васильевна, кто за то, что предсказать секретарем сессии Водопорожья, Люди Васильевна, прошу босса. а кто за, против, воздержался принято. Люди Васильевна, займите свое место. И счет комиссию мы предлагаем Грамотина, Сергеевна и Александр Владимирович Зенченко. Нет разрешения? Нет, Кто за, дарим кандидатуру, прошу а то за, против, воздержался, принято. согласно, спасибо. Уважаемые коллеги, на рассмотрение выносится проект повестки дня в 28 сессии. Проект имеется у всех в руках. Проект повестки дня был опубликован в газете Барабинской ведомости номер 6 от 19 февраля 2020 года. Кто за то, чтобы принять проект повестки дня за основу, прошу голосовать, кто за. Кто против, держался, Принят. из нее будет проект повестки дня? Нет. Кто за то, что принять... А, у меня изменения по докладчику, извините, пожалуйста. У нас вместо БРИК Ирина Андреевна будет докладывать Морозова, Ольга Николаевна. Ирина Андреевна вчера ну, уехала срочно. Так что итак, замена докладчика будет. Нет возражения? Нет, ничего, -м -м. Нет. Ну, тогда в целом, кто за то, чтобы принять проект повестки дня, в целом, прошу голосовать, кто за. Против. Держался, принято единогласно. Так, первый вопрос повестки дня у нас. Отчет главы города Барабинская, а 1 действия администрации с 2019 года, уважаемый коллеги, я предлагаю принять по первому вопросу в регламент. Докладчика для выступления 30 на 25 30 минут, на вопросы 10 минут, ну и потом выступление. На каждый вопрос здесь? Нет, всего. То за данный регламент, прошу голосовать, то за счет комиссии. Против. Раздержался. Принято единогласно. Так, реглан приняли. Ну, пожалуйста. Так, есть еще у нас. У нас этот вопрос был подробно рассмотрен на, рассмотрен на профильном комитете. У всех доклад есть. Мы рассматривали на комиссии его около часа. Есть необходимость доклада? Перейдем к вопросам. Перейдем к вопросам. Так, тогда к вопросам. Доклада у нас не будет. 10 минут на вопрос. Пожалуйста, желающие задать вопросы. Роман Владимирович, какая ситуация сейчас по углу снега у нас Уважаемые депутаты, ну, действительно в городе, э, сами видите, сложилась э, серьезная такая ситуация у нас э, со снежным покровом. Э, если до декабря месяца, так, быть, даже до января, мы тут делаем благоустройства, мы все вместе собирали по городу снег для строительства снежного городка, не знали, где его найти, то практически под Новый год, за январь и февраль месяц, выпала двухмесячная выпадает норма осадка. Осадки идут практически еженедельно и с большим порывным ветра на носах, то есть заносы в городе. Это в плане того, что какая стоит погодная ситуация. <coughs> Уборка и борьба с этим явлением снежным в городе осуществляется значит, силами муниципального предприятия Благоустройства, городская служба Благоустройства. Осуществляется значит, данное мероприятие как механизированным, так и ручным способом. Технология, которая предусматривает уборку улиц, Значит, ну, состоит из каких видов? Это очистка дорожного полота, полотна от снежно-ледяных образований, удаление этих образований и устранение гололёда с улиц города. Значит, хочу вам сказать, что только за период, он говорит, два месяца, февраль и январь, значит, с территории города Барабинска было вывезено на сегодняшний день порядка 20 тысяч кубических метров снега. Для понимания тоже вам, значит, назову такую цифру, что протяженность уличного дорожной сети города Барабинска составляет 164 километра. Это с торным покрытием и грунтовым. И плюс к этому порядка 14 километров у нас пешеходных переходов, тротуаров и 74 остановки, остановочных павильонов. Значит, в настоящее время для проведения вот этих вот всех работ, о чем я сказал, на территории города задействовано 10 единиц снегоуборочной техники, 3 единицы самосвальной техники и 27 рабочих муниципального бюджетного учреждения, службы, водных А также работает порядка по переменной 7 единиц техники, привлеченные от сторонних организаций, предприятий, от индивидуальных, от Для кого не секрет, если мы здесь живем в городе и видим, что практически сотрудники службы благоустройства в эти два месяца работают в авральном режиме. Практически. Значит, если идет вот такая вот ситуация, то есть если идет снег, попадают осадки. Буран, то работа начинается у них с 4 утра, работает до позднего вечера. Есть, конечно, основные, основное э, приоритетное направление, в первую очередь, конечно, это является очистка дорог общего пользования, то есть, по которым ходят транспортные школьные маршруты. Вот. А затем уже э, по мере того, как очищаются люди автострады, автодороги. Значит, переходят работники уже непосредственно в частный сектор, то есть очищают второстепенные дороги. Конечно, все это происходит не так быстро, как хотелось бы населению, поэтому иногда вызывает это все негативную значит, реакцию населения, особенно те, кто проживает на концевых улицах. У нас покровка, масс, много Восточная часть. Но тем не менее, значит, все улицы эти очищаются. И приблизительно в течение 4-5 дней город приобретает нормальное состояние. После Раньше никогда эти цифры не озвучивались. Я сегодня просто как бы для информации готов предоставить вам несколько цифр. То, что касается у нас вообще коммунальной техники и нормативных нормативных вот этих вот значит, нормативов которые должны и необходимо для муниципальное образование есть у нас такая академия коммунального хозяйства в городе Санкт-Петербурге имени Панфилова так вот значит, данная академия разработала методику расчета потребности в уморочной технике для муниципальных образований. То есть понять, сколько нужно техники для нормального функционирования. Так вот, когда мы посчитали для города Барабинска, согласно этой методике расчета, то есть мы получили такие цифры. Значит, согласно методике, я вам там зачитаю, так, чтобы понятно было, 164 километра которых я сказал протяженность наших дорог то есть площадь составляет вместе с тротуарами порядка 1 миллиона квадратных метров площадей которые подлежат очистке и то мы брали из учета ширины дороги 6 метров на самом деле в методике расчет идет по ширине дороги 10 метров с пробегающими рабочинами и так далее так вот для чистоты, как говорится, подсчета, 1 миллион квадратных метров у нас площадей, которые необходимо очищать. Согласно нормативам, нормативам которые разработала Академия коммунального хозяйства, значит, для города Бараминска необходимо вообще, не то что для, а для муниципальных образований с такой площадью, значит, необходимо 114 единиц коммунальной техники различного назначения, это и подметальные уборочные машины, поливомоечные, погрузчики, разбрасыватели, Нужно щеточные снегоочистители, роторные снегоочистители, погрузчики и так, далее, и так далее. То есть вся категория э, принимальной техники перечислена. Вот. Поэтому понимайте, что для города Баранинска необходимо 114 единиц техники. У нас у нас всего лишь 10 единиц. Поэтому я еще раз хочу выразить по данному вопросу я хочу выразить просто благодарность тем людям, тем работникам этого нашего муниципального бюджетного учреждения, которые 27 человек работают и содержат в город в чистоте. Да, пускай может быть мы чуть-чуть завышаем норматив по очистке улиц, но тем не менее еще раз повторюсь, в течение 4-5 дней в городе наводится нормальный порядок, где можно проехать, можно пройти спокойно. Все. Все. Пожалуйста. Правда, Дедович, у меня в этой связи два вопроса. Первое, подскажите, пожалуйста, достаточно ли на сегодня финансирования, для того, чтобы имеющаяся техника работала в том режиме, который вы сказали, 4-5 дней, Нет, конечно, а я посмотрел прогноз погоды, у нас фактически 20 марта, еще будут снегопады, как если сегодня. И, и он лежит на старый. Это первый вопрос. И второй, я бы хотел задать и вопрос, и, может быть, размышление депутатов в том числе. У нас в тариф, который платят жители, собственники на квартирных домах, не заложен. По-моему, вообще на уборку придомовых территорий нет ни копейки. Я не могу сказать, что там каждый договоре уговоре... управления да, все прописано. Да, все прописано, ЖКХ там все есть. Просто прочитать собственников. Есть Обратиться, конечно. Нет, нет. Это каждый должен понимать, что да, да, да, ну, заключает так. договор управления, просто выписывает то, что лучше да. Я хотел сказать, что вот у меня на, на участке на квартирах домах нет возможно поэтому возможно. мне Там кажется это... что здесь тоже нужно обратить внимание Этономия, да. и, и проблемы тоже существуют я вот перед новым годом не мог добиться трактора чтобы убрать две недели мы мучили того, что то что, -то, что, -то что -то часто жители ну бывает и, и говорят, ответ от, с учком хозяйства о том что это не заложено в старих уголках снега придумал пересечение да может быть это работает но Нам есть ошибка на украине заложили сюда наши деньги они почистили Относительно снега по первому вопросу, тогда я отвечу, что, естественно, конечно, сейчас в рамках муниципального которое утверждено на 2020 год, предприятия работают, но эти деньги... Ну, там, пожалуйста. Эти деньги, они уже практически начинают съедать. Поэтому э, тоже огромная благодарность и главе района. Как подседательного комиссии по чрезвычайным ситуациям, что дополнительно было выделено финансирование в сумме 375 тысяч муниципального учреждения. Деньги получены, сейчас перечислены Может быть, на это можно заработать? Да. Не платить, не платить, не платить. Люди будут платить деньги, чтобы очистить, допустим, призывовую территорию. Как правило, как правило, знаете, значит, муниципальное учреждение, оно работает по утвержденным тарифам, то, есть то, которое заложено экономически, обоснованно и так далее, и так далее. Поэтому в настоящее время на рынке, вот в городе Параминске, вот именно на этом рынке, сложилась серьезная конкуренция, и поэтому часто частники же, они более гибкие в своих подходах, то есть они своими тарифами... Просто него не дают работать. Да, да, да. где-то они оказывают услуги, но не в тех объемах, которые бы, допустим, могло их поддержать экономически, данное учреждение. Все, да. все. ну и последний вопрос, у нас здесь минут давно уже вышло. Сергей, ждите. Да нет, а в в... Команда, я в прошлом созрении. я в прошлом созвездном, и, тиши, и тиши. в этом созвездном, у меня первым пунктом наказа стоит, тиши, стоит постановление уличного освещения. Еще раз. Я в прошлом СССР был депутатом, и в этом СССР И у меня стоит первым пунктом наказа восстановление уличного освещения. Когда? В частном секторе когда будет восстановлено? Да. По поводу уличного освещения тоже. Значит, ну, Могу спросить, там в докладе, конечно, это Хорошо. было, и мы на комиссиях это рассматривали, что в 2019 году были построены три новых абсолютно линии освещения. В городе. Вот опять-таки по дорогам общего пользования. То есть улица Молочарского, если вы знаете, от э, рыбзавода, практически до переулка Бутова, новая, с нуля, угу. значит, э, по улице Ленина от переезда железнодорожного и до хлебзавода. И э, по улице, по улице. Акропольского есть. Но, новая. Барабинская. Барабинская. Нет, нет. И Барабинская. Барабинская. Школьная, Школьная дорога 18, полностью. 18, 18, а восстановленная улица да. вот. полностью освещения. Я что я говорю, да. То есть, был приоритет в 2019 году все-таки направлен вот, на те маршруты, которые действительно с интенсивным движением автотранспорта. Но проводил совещание вот, не месяце. месяцев. Пришли к такому выводу, что да, нам пора переходить в частный сектор, э, перенастраивать свое движение туда. Поэтому на этот год, на этот год, Пока улицы говорить не буду, но запланировано порядка где-то трех улиц частного сектора, значит, тоже восстановление. Я сейчас говорю именно по новому освещению, там, где нет оперативов. Где есть оперативки, там чуть-чуть попроще, там закупаем кобры, лампы и ставим. А там, где нет оперативки, ну, будем делать проекты и у меня округ большой. У меня округ большой, этот индустриально считает, да но вопрос крови. Что знаю. это округ? Есть. Темнота, грязный проважная темнота. Шесна, все, Дети все ходят все с фонариками в телефонах. Ходят и уйдешь в вечером. Они как светлячки. С фонариками телефоны все отвечу дорогу связан. Согласен, согласен с вами. Все? Уважаемый мы вами мы приедем с вами. уже так 12 минут. Да, а, а, Артём, Артём, давай. Ну, давайте Артем Ну, хорошо, Артем пожалуйста. Так, у меня два вопроса, но если вы с вами я потом про Сергея Владимировича скажу. Ну, Конечно, не не, не, не, не, хорошо, я скажу, я просто вау. скажу, у нас было договорено, мы сделали ну, его обратно. Меня интересует судьба вот этих двух домов в или ГЭР, одного, вернее, 4 секции 46-квартирного, судьба его что там с этим домом? Для переселенцев, который был построен. С этим домом? Да, этот вообще... дом, вот Он конкурсному управляющему в управление. Поэтому как он и распорядится, это только ему известно. Вообще дом выставлен сейчас, я знаю, что конкурсному управляющему выставлен на э, торги. Это просто изначально был разговор про этот дом, когда там разговаривали и Евгений Владимирович в трибуны говорил, что этот дом будет достроен, будет переселенцы, там подманевренный фонд. -то... то есть все, все, этот дом можно закрыть. Тема закрыта. Если застройщик какой-то найдется и купит этот дом, то есть у конкурсного управляющего он будет, возможно, он и будет достраивать. А конкурсный управляющий часть какой организации? Это назначается арбитражным судом. Ну, арбитражным судом. Чтобы... Ну, ну, ну где-то в Татарстане, где-то у нас. Житель Татарстана. А банкротом кто признан? Организации? Кто там признано застройщик, который, да, Ну кто? ОО, какой или завод, как он создается? А, а, русский. Рускит, да. Рускит. Да. Он признан и конкурсный управляющий Он не его выставляет. Значит, так. часть часть дома, там, который был заложен просто в фундамент. Построить она уже продана. выкупил ее как сядет, наш. А они строить что-то да? будут там, да? Да, насколько я разговаривал с Мамоновым, значит, на том фундаменте, да, он собирается построить. А, а что это? Тут... фундамент на дежа состоянии, все, и он готов построить за собственные средства. Ну, хорошо. А, то есть у того судьба как бы... То есть если его купит кто-то примет решение может может да, достроить как-то... Да, поделить, то есть и собственник и... будет принимать решение, кто купит. Ну, либо достраивать, либо может его сломать. И, опустить, и, Роман еще второй вопрос. По программе переселения... капитальному ремонту. Как-то контролирует администрация вообще ход событий? Конечно, только администрация является техническим заказчиком. То есть, Проверяем точно так же. То есть вот работ и приемку осуществляете вообще или нет? Приемку вообще осуществляет комиссия, приемная комиссия, в которую, в которую представители администрации входят в том числе. Но вообще это все занимается фонд. Тогда вот отсюда еще в Ленина 137 они начали строить, там и приостановили деревянный дом. Мамонов начал строить, и, блядь, mm -hmm. благо, это Мамонов как бы разобрался там, чтобы... Что с этим домом? Пока, пока, пока не знаю, не скажу. Может, да, Фонд направлен да, все документы. Да. Но окончательное решение за фондом. фондом, да. Уважаемые коллеги, регламент закончился. Переходим к выступлению. Угу. Уже 16 минут принимали, все голосовали за 10 минут. Ну, Зачем мы да, он он он сами да. Желающие Желающего. Спасибо. Есть. 5 минут у вас не могу ну, как понимаете, Здравствуйте, коллеги. Вот съемку приходится вести самостоятельно, потому что в прошлом году мы депутатами принимали обязательную видеосъемку, но нас кто-то вырезает, конечно, лишний. Вот. чтобы не вырезали, поэтому вот организована такая вот съемка. Вот, значит, мы. На комиссии слушали внимательно доклад главы города вот, за 2019 год. И сейчас в связи с тем, что вопросы возникли, как раз вот на 10 минут про снег, собственно говоря, и рассказывал Роман Валентиновича. Но помимо снега, в барабинских проблем нерешенных очень много, и они не решаются годами. Вот. И те надежды, которые кто-то из вас возлагал на Романа Валентиновича, я думаю, что э, пора уже сказать, протереть глаза и увидеть что ничего не меняется, а ситуация только ухудшается. Хотел бы начать вот по порядку, там вот по самому докладу. Торговля, услуги, инвестиционная деятельность, бюджет. Вот регламент там, ограничен 5 минут. То есть я, пожалуй, начну с кадров, потому что кадр решает все. В прошлом году помнят прекрасно историю, когда у нас сейчас говорят, что у нас благоустройство не хватает денег. Все помнят трудоустройство Савченко. Вот. Придумали должность энергетика, прокуратура вмешалась по заявлению депутатов, отменили. Это что касается кадров. А дальше. У нас в прошлом году, 2019 год, тоже чем ознаменовался? Он ознаменовался, то есть кадровым вопросом профилактории барабана. Оказывается, у нас на протяжении многих, многих, многих лет непонятно, кто принимал непонятно по каким документам, работает человек без образования, без специального медицинского и так далее. Какое решение было принято? По представлению прокуратуры, когда депутаты вмешались в группу депутатов, было принято решение принять еще одного человека на работу. Вот. Вместо того, чтобы эффективно решать вопросы с развитием этого всего, мы решаем, кого-то Значит, это дополнительный расход. Савченко, я хочу отметить, был теперь устроен в администрацию в комиссии. То есть у нас такое как бы своячество такое идет, то есть людей так вот по каким-то принципам, непрофессиональным очевидно, но либо оставляют на работе, либо берут помощников, либо переводят на другую должность. Что касается благоустройства, благоустройство мы тоже знаем, что прекрасно, что где Дмитриев здесь присутствует, не присутствует? Нет. Вот, То есть тоже человек как бы не, не, не, недалекий как бы, вот Романа Валентиновича. Но как раз вот, благоустройство по благоустройству больше всего вопросов. Здесь уже жители буквально уже готовы просить, чтобы знаков вернулся. Вот, потому что снег у нас нечищенный, мы не ждали, что зима придет То есть мы каждый год не, не, не, не готовимся к зиме Сейчас придет весна, потом нам Роман Валентинович здесь со всеми замами будет говорить, что мы не готовы к весне Потом наступит осень, мы постоянно чему-то не готовы В 2019 году то это, это однозначно, то есть ни к чему не готовы были, Не к грейдерованию, то чего постоянно жители просят Нормальное по режиму грейдерования. Сколько раз говорил? Составьте график, утвердите на сессии и поехал грейдер. Люди знают, когда э, уже его встречают. Нет. Что касается, значит, э, песка, что касается прицепа, я уже здесь недавно комментировал эти вопросы. То есть, я не знаю, может, вы где может, может быть, я там его не вижу. То есть, но мы не видим ни песка, ни прицепа. Куда делся, используется, не используется. Что касается выхода в 4 часа на работу, благоустройство, спасибо большое сотрудникам. Но дело в том, что у нас есть здесь ячейка ЛДПР, которая прям за руку поймала, что в 4 часа никто не выезжает. А Роман Анатольевич говорит, выезжает. Они прям стояли, ну понятно, что у них к выборам тема идет. Что касается бизнеса. Здесь недавно было собрание предпринимателей, на котором я участвовал. Вот. То есть очень много вопросов по бизнесу. Бизнес Барабинский Барабинске чахнет. Вот, предприятие... Индивидуальные предприниматели все сдают, то есть они вообще линяют из Барабинска О чем, собственно говоря, подтверждает статистика в отчете Романа Валентиновича Что у нас идет убыль населения, она не только естественная, просто с Барабинска бегут а Промышленность, торговля, ну то же самое, то есть мы приводим азбуку, как в свое время значит, Максим Анатольевич ваш патронат приводил Мы, значит, здесь молочная азбука, которая отношения никакой вообще к городу Барабинску по сути не имеет Подключили электричество. <связывая> по, по программе «Чистая вода» хочу отметить, что в этом году вот мы закладываем в бюджет 22 миллиона 300 тысяч рублей. На, на, на, на, то есть потратили, вернее, 22 миллиона. Три года назад скважина стоила 17 миллионов. То есть откуда такого повышение 5 миллионов произошло, непонятно. Комфортная городская среда, то о которой говорят. Вот я не знаю, ну вот сейчас э, присутствуют другие депутаты. Но коммунистическая 11-13, то есть сейчас весной вы увидите, что там будет происходить. Там будет происходить ужас. Это асфальт сойдет вместе с дорогой, которая уложена на халтурину. На халтурину дорогу не приняли. Это Роман Нуткин подтвердили. Подтвердили, значит, а, значит а, а, на халтурину дорогу, то есть а, деньги не оплачены, потому что положили плохо. А почему плохо положили? Потому что никому лень просто туда поехать и посмотреть, что происходит. И также по другим объектам, ну на Чарскую тоже быстро. деньги Анастасия не заплачены. Анастасия Анастасия. Анастасия. Еще минуту. Минуту. минуту, минуту. Уважаемые депутаты, прошу, <с прошу, дайте, нет, три минуты. Нет. Если совет проголосует, дадим три За три минуты, если если нет, пожалуйста. Дайте три минуты. будет, мне. будем предоставлять слово, подедимся. Зачем Спасибо большое. Комфортная городская среда. Комфортная городская среда. Общественное пространство, структура строслых нужен однозначно. Однозначно нужен. Но тротуар нужен в школе нужен. Везде нужен тротуар. Почему мы общественные пространства используем как тротуар? Ну, Луначарского же положили как тротуар, не как общественное пространство. Хотел бы зачитать, откуда взялась фраза общественное пространство. Общественное пространство свободное от транспорта, территории общего пользования, в том числе площади, улицы, скверы, бульвары ну, и пешеходные зоны. Но это закон Москвы 2005 года, о генеральном плане города Москвы. Вот Отсюда пошла такая вот традиция: деньги те, которые могут быть построены на скверы, на спортивные площадки и так далее. То есть они тратятся на тротуары. Что касается, значит, ЖКХ, здесь замечательный отчет по экономии. Но ну, все знают прекрасно, что по городу, то есть когда у нас начинают трупить все эти котельные, пройти невозможно. Детские сады засыпаны был, в восьмом, в шестом, пожалуйста, съездите, посмотрите, в, какой, в каких условиях гуляют дети. Вот. Пишу во все инстанции, Роспотребнадзор, ну понятно, здесь у нас одна земля, я ничего не говорю, да вроде нормально, вот. Вот, вот, вот то, что заложили там экономию, но здоровье детей и здоровье людей, оно ничем, оно не, не оценим. просто ну, об этом никто не думает. Прислали отписку, что у нас ну, ЖКХ своими силами настроил, что он настроил? Никто не может, Роспотребнадзор сейчас обращается, сейчас еще дополнительно в областную прокуратуру, чтобы добиться все-таки ответа. Администрация Барабинска говорит, да у нас нормально, мы настроены. А жители что, они, они, они что, они, они, они не видят, что ли, этого всего? Теперь что касается и потому что я анонсировал сессию, у меня вопросы были, что касается значит, северных улиц, то есть ну, вот убедительная просьба, то есть все-таки переухалтурина привести в порядок. И что касается, значит, рабочего переулка, трубы не уложили, не, не доуложили трубы, сейчас будет наводнение весной. Новопогровский позвонил, минут до сессии, попросили эту остановку. Вот, ну, остановку, и там это освещение только то, то, то, о чем сейчас говорит, включает. Не нет освещения, нет ничего. Вот. поэтому нет открытости. Нет открытости, нет диалога с людьми. Поэтому здесь еще поступило ходатайство. То есть в случае, если депутаты значит, проголосуют за удовлетворительную оценку, то есть э, жители города просят организовать митинг. Спасибо большое. Пожалуйста. Кто еще желает выступить? Пожалуйста. Сергей Владимирович тут нарушил регламент. Мы на слушаниях обсуждали. И был задан вопрос, и глава должен был подготовить средняя заработная плата Муниципальных учреждений да. Но он ограничил все, и глава не смог сказать Видите, как то я Сам я, себе я, глава я не... а? Давайте Нет, я. подождите, вы у нас закончились Вы же сказали, вы меня не отвлекаете Вот, и потом зададите вопрос Сергею Владимировичу Почему он это делает Ну, вы там между собой разберетесь Как-то Понимаете, я же сказал время я а он... Ну, я понимаю, что я время теряю Меня... Волнует больше вопрос отсутствия строительства. Я не согласен с этим, что в городе Барабинске отсутствует строительство в программе переселения. И идет раздача денег. Понимаете, по сути, проще всего, не надо ничего строить, раздадим деньги и все. Люди забрали деньги и поехали в другой город. Отсюда вывод. 28 тысяч населения. Вот из этих 28 тысяч еще 3-4 тысячи можно смело откидывать, те люди, которые зарегистрированы, но не проживают в городе Барабинске. То есть нас реально 24, в Куйбышеве 44. Понимаете, вот ситуация как складывается. И мы не строим, то есть город не развивается. Что мы можем на сегодняшний день? Жилье мы не можем, работу мы тоже не можем. У нас нет градообразующего предприятия. Ну хотя бы жилье должны строить, мы просто обязаны строить для населения. Тем более законодательство изменилось. Мы можем строить и под маневренный фото. Что значит застройщик не идет? Надо искать, надо двигаться в этом направлении. Я не зря спросил про эти дома. Да, действительно, там фундамент, фундамент стоит, Мамонов будет строить. Это очень хорошо, если будет строить. Понимаете? Все идет к тому, что мы медленно-медленно опускаемся. Вот представьте себе, 400 человек это естественная уголь, то есть смертность. 200 человек ежегодно молодежи уезжает после 11 класса, это еще 600. И 200 это мигрирует просто, 800 человек периодически ежегодно уходят. И у нас нет комфортных условий, чтобы могли что-то предложить. Я еще раз возвращаюсь к работе. Какая у нас самая основная работа? Продавец-консультант. Но в лучшем случае индивидуальный прихмахер, предприниматель. Все. Постригли, проконсультировались о а просрочке и уши. Все, больше ничего нет. Понимаете? Ничего не можем предложить. Мы должны удерживать население. У нас нет этого. Вот меня эта ситуация катастрофически пугает. Я понимаю, у нас несколько депутатов, которые живут в Новосибирске. Ну, как бы без разницы, что здесь будет. Что произойдет? А вот мне это болезненно, я воспринимаю для себя. Я не хочу старость встречать, когда здесь будет 10-5 тысяч населения. Здесь автолавка будет с хлебом приезжать. И мы к этому идем. И никто не создает, ничего не делает в этом направлении. С молодежью вообще не работает. Понимаете? Никто не работает. Ни рабочие места не создаются, ни жилье не строится. И мы сами способствуем раздаче денег, чтобы люди уезжали. Человек, когда первые у нас начали раздавать денежные средства переселенцам, значит, квартиры сразу взлетели в цене. Конечно, они в Новосибирске поедут брать, им там выгоднее. Человек берет, где ему лучше и комфортнее. Конечно, они будут. У меня на округе несколько семей уехали. Вообще, сразу собрались, уехали, с работы уволились. У людей была неплохая работа. В НГЧ работали. Понимаете? И собрались, и уехали. Потому что им там лучше. Я не вижу свое будущее для детей именно там. Но этого не должно быть. Мы теряем катастрофическое население. Но работа только у нас сегодня прибавляется у Сергея Ивановича. Понимаете? Было 350, сейчас уже 400 с лишним смертность. Но смертность растет. Потому что средний возраст населения у нас от 50 и выше. Молодежи нету. Вы хоть что делаете, но молодежи нет. Пока мы не привлекем сюда работоспособную молодежь, ничего не будет. Мы не двинемся. Поэтому я считаю, что надо в этом направлении работать и работать, и строить жилье. Мы обязаны просто строить. На сегодняшний день у нас есть уникальная возможность за счет переселения, за счет государства строить. Никогда такой возможности не было. Никогда. И муниципальное образование своими силами никогда не сможет что-то построить. У нас тысячу человек стоит на очереди. И они еще неизвестны, когда дождутся этой очереди. И мы сегодня берем, отказываемся и самое простое делаем, чтобы голова не болела, деньги раздали и до свидания. Люди собираются уехать. Теперь относительно комфортной среды. Меня не устраивает такое положение дел, когда, вот смотрите, у нас я и Бессонову задавал, он отсчитывался. Кирова 7-Б сделали, значит, один дом отремонтировали. Один дом. Сделали комфортную среду, детскую площадку. Посреди него еще 4 стоят грязных, убитых. И чтобы пройти до этой площадки, надо ребенку одеться, понимаете, от коронавируса. Какой-то костюм пройти туда, чтобы поиграть и переодеться. Ну так же, если вы делаете, и Бессонов согласился со мной, глава района, они сегодня обсуждали этот вопрос. На один дом 3 миллиона вложили. Один миллион. Красавец стоит, остальные 5-7 Островского. Такая же история. Понимаете, вы сравните в Куйбышеве, как делается комфортная среза. Как депутат Лапкив там работает. Там загляденье Это одновременно у него спортивный комплекс Многофункциональный Футбол, баскетбол Все это площадка сразу Детская площадка Пять или шесть снарядов Потом для взрослого населения беседки стоят И все это оборудовано Но 13 миллионов отдать и ничего не сделать Вот я смотрю на наши нашу вот комфортную среду Это пародия какая-то Куйбышев рядом, посмотрите Не надо далеко ходить Там несколько домов сделано Просто загляденье и глаз радуется. Вот это действительно комфортная среда. Почему так? -то? Два города, мы те же самые деньги, но у нас нет. Вообще контраст огромный. Ну так не должно быть. Впалили деньги в эту сельскую, там два, по-моему, и ничего нет. Ну не видать, что это комфортная среда, что это людям комфортно живет. 5-7 такая же история. Ну, резко отличается от города, но ну, так не должно быть. Надо эффективно расходовать Если вы хотите сделать во дворе, значит для всего двора делайте Не для одного дома, в котором живет депутат и помощник депутата законодательного собрания Так не должно быть Вы должны для всех, у нас все должны жить в нормальных условиях А мы выделяем одного Кто-то живет хорошо, да? кто-то по чистому ходит, мне избиратели постоянно говорят А кто-то по грязи и по уши ходит Так не должно быть да, решение должно приниматься, исходя из разумности и справедливости. Все, у нас все обратно в направлении. Но почему нельзя нормально принять? А у, всё, меня всё, у меня все, коллеги. Спасибо. Еще желающие. Есть я депутат по Австрофскому-5, депутат по Австрофскому-7, вы знаете, что первое решение было принято по одному дому, но мы дождались, когда был седьмой дом, и мы вместе сделали нашу среду. Я думаю, что у нас там не за депутатов, которые там живут, у нас есть старшая такая, Ивлева, вы знаете, которая не только думает о том, что как людям сделал, лучше, но весь дом мы переделали, и крышу переделали, и подъезды сделали, и все швы заделали. Так поэтому я думаю, что если поддержать камень не должно, не будет поддержать камень что-нибудь делаться. Но извините, пожалуйста, я думаю, что не из того, что там живут депутаты, ЗАГС, Собрания, или там где-то кто-то глава живет. Там просто инициативная группа, которая делает все это сами. Я думаю, что вы заметили, что и спортивная там площадка у нас есть, и площадка для детей. И убираем мы постоянно эту территорию. Поэтому я думаю, что... Давайте не жду, <coughs> что чтобы администрация захотела кому-то сделать по-хорошему. Мы также поступали, сдавали все документы, также участвовали в конкурсе. Я не, не, не, как говорится, не тащил вперед кого-то, и Иванов не тащил никого вперед. Поэтому я думаю, что э, если будем нормально работать, каждый э, на своем избирательном участке, с своими, своими избирателями, думаю, везде будет нормально. Извините. Сейчас примем решение, если приходить прения, сейчас выступит за интересов и приходить прения. Уважаемые издаты, просто отчет главы, вот как бы много было, а, говорили про главу. То не делать, другое не делать. Я конкретно скажу за свой округ, за покровку. Только в 2019 году Роман Валентинович туда три раза приезжал, организовывали встречу с жителями, и была проделана работа. Непосредственно то, что на протяжении вот второй созыв уже 11 лет, было, особенно весной, скопление воды в районе улицы Новой. В этом году только единственное, за 10 лет сделали наконец-то сливные эти каналы. И теперь вода уходит в болото, ну куда и должна уходить. Это первое. Второе, были заменены, вернее их не было, просто там в принципе трубы положили через дорогу, тоже было сделано. Это касается улицы Новой. То, что касается улицы Куйбышево, на сегодняшний момент там тоже были, где, не было, где раньше не было никогда труб, положили трубы, тоже очень много проблем было решено. Говорит, что глава не выполняет свою обязанность, но это неправильно, я считаю, как минимум. Какие бы вопросы ни возникали, всегда Роман Валентинович на связи, хоть по телефону, хоть в кабинет приходит, вопросы возникают. Есть вопросы на сегодняшний момент нерешаемые, есть, которые решаются вопросы, но однозначно говорить плохо или нет, ну, я считаю, Роман Валентинович выполняет свои обязанности Грамотно и правильно. То, что касается службы благоустройства, уже вот как Константин генч упомянул, да, при Русакове, я считаю, тоже было лучше. Уборка была лучше. Как бы ни говорили, но <coughs> реально мы сейчас сталкиваемся с проблемой, то что снега очень много в городе. Либо это неправильно все-таки работа как-то построена, либо еще управленцы не те. Но при Русакове уборка была лучше, и гардировка улиц тоже была лучше. Да. А здесь да, нужно да. сделать выводы все-таки. В чем проблема? Так что, <связываем> спасибо большое. Уважаемый, конечно. Другие вы предложение вы за решительное. Два... Две секунды буквально. Две ну, секунды не могу сказать. Нет, я с места отсюда. Тяжело ходить. Да я поправить хотел у Ивановича. 1 -го 7 -го детскую площадку мы поставили 4 года назад. Так какая разница? А благоустраивали по программе «Городская среда». В прошлом году. Надо в кеме маленько быть. Ни копейки на эту площадку не, не встроили. А кроме того, эти площадки. 17 площадок по городу поставили. Не только у нас. 17. 17. Может вы не в курсе? Я в курсе. Вы сравните, я вам сказал с Куйвышем сравните. А потом будете говорить. Кроме того, еще что? Свой дом облагоустроили и Все. Стандарт мы 18. по 18. Студию поменяли. Я вам еще раз говорю, свой дом облагоустроили Я еще раз говорю, вот надо следа смотреть. Вы что? Не могу. Уважаемый коллеги, поступило предложение прикатить принять. То за, то против. Прошло голосовать, То за. Язык без костюма. Кто против? У нас принято. Ставлю на голосование, я потише, боже. пожалуйста. Подвинетный вопрос. А, ответное слово? Пожалуйста. Уважаемые депутаты, конечно, да, эмоциональное выступление депутатов, какой-то, какой-то, Доля есть и доля истина, потому что никто не замалчивает здесь, что проблем в городе очень много. Но ставить так вопросы и подменять понятия, которые есть в докладе перед глазами депутатов, ну, я считаю, это тоже как бы некорректно. Значит, по той же самой уголе, я еще раз повторю из доклада, что миграционная составляющая города Баранинска за 2019 год составила всего лишь 30 человек, дельта, разница. Они так, как говорят, что э, предприниматели берут свои вещи в охапку и бегут из города. Город Барабинск, еще раз повторю на камеру, что город Барабинск по итогам девятнадцатого года значит, призван городом лучшим для ведения бизнеса. И это не.. не не, не собственная оценка, а результаты независимых фондов, которые делают эту оценку, отслеживают эту ситуацию. То, что касается строительства жилья в городе Баранинске, согласен. Жилье необходимо строить, просто необходимо. Но нужно понимать тоже, что в настоящее время местные застройщики не имеют такой возможности за собственные средства строить дома. Работа по привлечению застройщиков из Новосибирска, крупных застройщиков, ведется постоянно и с правительством Новосибирской области, и с Министерством по жилищно-коммунальному хозяйству. Поэтому застройщики приезжают, смотрят, мы предлагаем и площадки инвестиционные. Значит, работа в данном направлении ведется, да, пока не видно этой работы в натуре, но работа идет, я думаю, что... Город Барабинск все-таки войдет в эти программы по строительству, будут у нас застройщики. о ну, а, того, что благоустройство не так, комфортная среда не так, не те дома делаем, извините, есть законодательство, есть реестр определенный по очередности домов, где какой дом и в какое время должен быть благоустроен. И, исходя из ваших же слов, Артем Владыч, хочу сказать, что при благоустройство благоустройстве дома Островского 5, один из домов, был на более позднем периоде, в своей очереди, но признавали, при, пришли к такому мнению, что необходима комплексная застройка, и застроили это. То же самое касается и депутата Терещенко. То есть, коммунистическая 12-14, один, один из домов находится в конце реестра, но его в ущерб другим домам, подняли до Дома того, что... того, что я вас не перебивал. Ва. Поэтому и они будут говорил, тоже так же осуществляться на оборудовании. Я вам говорил был, про Кирова а здесь я... Кирова СИУБ пошло по очередности, все как положено. Поэтому, да. да. я еще раз повторяю, проблем много. Я вам благодарен за то, что за вашу инициативу... Все вопросы, которые вам, ну, возможно, от населения поступили, передавайте, мы все это отметим. Да. Еще хочу сказать, что данный отчет будет опубликован в официальном сайте администрации города Банаса. Уважаемые коллеги, у вас есть на руках проект решения об отчете главы города Барабинска, результаты его деятельности и деятельности администрации города Барабинска за 2019 год. Первое. Отчет главы города Барабинска о результатах его деятельности о результатах деятельности деятельности администрации города Барабинска за 2019 год принять сведения. Второе. Работу главы города Барабинска администрации и администрации города Барабинска за 2019 год признать унитворительно. Третье. Решение покупления средства массовой информации. Предлагаю принять данный. Данное решение в целом. Это за Нет озажини. Кто за данное решение зашло за. <связывается> Счетная комиссия. Шри, Я 16, 16, 16. 16, Против. Раз, два. Два. Воздержался. Кто воздержался? У нас 20 человек, 16 за, 2 против, 2 не голосовали никак. давайте еще раз. Там, кто нажим. за? Да, кто за еще? Руки выше поднимайте. Лири, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 2 Нету. решение принято, спасибо. Следующий вопрос по повестке дня у нас в обнесении изменений в бюджет города Бородинска. У нас докладчик принеса Морозова Ольга Николаевна. Уважаемые коллеги, вопрос также рассматривался на общей комиссии, на профильном комитете. Есть необходимость докладывать, и мы перейдем к вопросам. К вопросам. Пожалуйста, вопросы к Ольге Нет. Нет вопросов? Нет. Нет? Ладно, Желающие выступить есть? Нет. Нет. Тогда Заключение комиссии, Сергей Иванович. Заключение нашей комиссии по бюджету, значит, рассматривали этот вопрос или рекомендуем сессии принять в целом? Когда голосование, в целом нет возражений? То нет. за то, что принять данный проект решения в целом прошу голосовать, то за, против, принято и Третий вопрос по воспитаниям. Со изменений в решение нашей сессии депутатов номер 161 от 11.11.14 об установлении на территории города Барабинска по району области налога на имущество физических лиц. У нас Пожалуйста, есть необходимость доклада Нет. вопрос к Львы Нет вопросов? Желающих? А, он, он, он, он. Есть? Нет. нет. Также ставлено голосование в целом нет предложения? Нет. Нет. нет. То за то, что принять данный проект решения в целом, прошу его голосовать. То за. Против. Пожалуйста, принять неодногласно. Четвертый вопрос у нас в поиске дня. Установление ставок и определение порядка уплаты земельного налога на территории города Барабинска, Барабинского района и области. Есть необходимость доклада? Нет. нет. Вопросы ульберта Махарина. Желающий выступ есть? Нет. нет. нет. нет. нет. нет. нет. Ставлены голосование в целом? Нет возражений? Нет. Кто за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? задержался. Принято. Спасибо, большое, Николай Николаевич. И пятый вопрос. Последний поиск у меня у нас. Выполнение правильного плана программы организации муспольной мышцы города Марабинска правильного степени Сибирьского области. Это что часа Все, Также этот вопрос был рассмотрен на общей комиссии, на профильном комитете. Есть необходимость докладывать? Вопросы у Вячеслава Вячеслав Павлович, у меня вопрос. Вот, вот, на комиссии, на общей, просто, здесь, ну, много кто не присутствовал, на общей комиссии, шла речь о приватизации, о реализации, значит, электросетей. Вот. У меня... В связи с этим вопрос, просто я пытался найти постановление, где, значит, вернее решение Совета депутатов, где мы были устранены от принятия подобных решений о приватизации. Это первое. Можете напомнить ну, когда такое решение было принято, что депутаты в приватизации в решении процесса не участвуют. И второе, еще раз можете просто вот, как говорится, вот эти вот камеры, которые все есть, объяснить, то есть, что сейчас с электросетями с этим происходит. Кратко. Уважаемые присутствующие, у нас, наверное, в 2006 году, если мне память не изменяет, возникла такая ситуация, когда были проверки антимонопольной службы, ряд других надзорных органов, которые установили, что у нас по уставу имуществом распоряжается администрация, а мы планы приватизации утверждали на совете так как сейчас это районная администрация делает. Значит, после этого были изменены все регламенты и положения. И если я не ошибаюсь, с 2006 года администрация самостоятельно разрабатывает, утверждает планы приватизации. То есть согласование совета не требуется. В 10 Либо чуть, да, вот Сергей Иванович подсказывает. Чуть, ну не в 10-м, но пораньше, пораньше, пораньше. Вот, Это первый вопрос. Значит, у коллег с районной администрации ситуация другая, то есть там Совет депутатов согласовывает, потому что по уставу и так далее это предусмотрено. Вот. Однако хочу заметить, что все решения, касаемые планов приватизации и так далее, они находятся в открытом доступе, то есть мы их публикуем как на сайте администрации, так и, на сайте ТаргиГофру, на федеральном, так в средствах массовой информации, в печатных изданиях и так далее. Я на первый вопрос ответил. Что... Вот. Значит, по продаже электрических сетей. Ситуация какая? Ввиду того, что западные электрические сети в настоящее время не могут полноценно вносить арендную плату за аренду имущества. Мы подаем постоянно в суд, то есть изыскиваем в судебном порядке эти средства. Администрации было принято решение включить электрические сети, то есть электросетевое хозяйство, в план приватизации имущества. Вот мы на 2019 год сделали дополнение к плану в декабре и добавили все недвижимые объекты. То есть это 41 подстанция кирпичная с оборудованием и земельными участками под подстанциями. Значит, мы заказали оценку, получили оценку, внесли эксплуатационное изменения к этим объектам. В двух словах скажу, это говорит о том, что покупатель сетей должен обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии и выполнять все обязательства, которые сейчас выполняют у нас сетевая организация ОРС, вот. мы подготовили аукционную документацию и выставили 41 объект на продажу, вот. а значит с декабря по конец января мы принимали заявки, мы получили одну заявку от акционерного общества региональные электрические сети, иных заявок не поступило, ну, согласно 178-го закона о приватизации, а также разъяснений от Федеральной антимонопольной службы, договор купли-продажи в таком случае не заключается. Мы признали торги несостоявшимися и в настоящее время второй раз ну, пока не выставляли эти объекты. Вот. Значит, во время приема заявок АОРС написала жалобу в антимонопольную службу на администрацию города Барабинска. Они там указали три требования, по их мнению, которые мы не соблюли. То есть то, что мы не выставили инвестиционные обязательства при продаже. Второе, это то, что мы план приватизации, эти объекты дополнениями туда включили, а не в основной план приватизации. И еще какое-то незначительное там было требование. Вот. Антимонопольная служба рассмотрела, у нас было 5 аукционов, то есть 41 лот, 5 аукционов. И по всем замечаниям РСА, по всей жалобе, по всем аукционам, их доводы были признаны несостоявшимися. Мы продолжили прием заявок и закончили его потом. То есть в настоящее время такая ситуация. Все. Еще дополнение. Просто скажите, пожалуйста, при продаже, вот вы говорите о инвестиционной составляющей, то есть вот э, купят они, то есть вот это обременение по, инвести... по вложениям в переоборудование, оно каким-то образом оформлено в живую Можно посмотреть, что они будут сделать после того, как они его купят. Значит, как мы выяснили, да, при помощи в том числе антимонопольной службы, что субъектом инвестиций, то есть. Город Барабинск не выступает, то есть город не может разработать программу и включить ее как инвестиционное применение. Данную программу разрабатывает субъект, то есть правительство Новосибирской области, и этой программой должны придерживаться все субъекты электроэнергетики, каким является РЭС. То есть, помимо того, но ну, здесь хочу отметить, а инвестиции очень сильно перекликаются с, с эксплуатационными обязательствами. Потому что если в подстанции, допустим, выйдет из строя какой-то элемент, да, который могли предусмотреть замену в инвестиционной программе, то покупатель имущества в рамках эксплуатационных обязательств обязан будет незамедлительно поменять этот элемент, да, чтобы люди без света не остались, если по-русски сказать. Вот. Поэтому данная программа есть на уровне субъекта и, соответственно, покупатель сетей. Он будет обязан выполнять, во-первых, обслуживание бесперебойное, а во-вторых, следовать той программе, которая принята на уровне субъекта. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Что касается участников, задал вопрос по уличному освещению. У нас уличное освещение тоже, получается, уходит? Нет. Нет, у нас вот, и меня, меня в связи с этим вопрос следующий. Нет, уличное освещение не уходит, то есть а объекты имеются в виду у нас кабельные воздушные линии 0,4, десятка, это без освещения. В дальнейшее взаимодействие, как в, вообще администрация себе представляет, дальнейшее взаимодействие, то есть по необходимости освещения этой улицы, этой улицы, то есть при условии того, что сети будут находиться в России. Оно должно бы Оно так и будет на уровне муниципалитета. Это 131 закон. 0,4 и десятка киловатт выходит. То есть мы точно так же будем проектировать свои линии освещения, подключать мы к мы уже будем и сидеть. Константин Евгеньевич, о чем беспокоится? О том, что мы придем, попросим подключить ту или иную улицу. А скажет: говорит, вот техусловие, выполняйте. А это будет стоить денег? Нет, это это что, говорит, слой, сейчас стоит. А, ну, он, он, аукцион он или конкурс обязательно, а, да? Вот по продаже? Да, в законе, как? Только, аукцион. Только то есть, аукцион. То есть да? площадка сама торговая не дает выбрать ни один из других способов, кроме как аукцион. Там вот эти вот должны обязательные условия инвестиционные, да? Еще какие должны быть? Эксплуатационные. Эксплуатационные, да, еще да. какие? Все. Все, два да, условия да. они обязаны соблюдать да, на протяжении да. всего периода. Конечно. Данные условия прописываются как обременение в договор купли продажи. Ну, то, есть, то есть, они, Вы заключите договоры, и они будут указаны, эти обременения да, в договоре, да, насколько я понимаю. Да, да то есть, Артем Иванович, пример приведу, если купит РЭС, например, и решит еще кому-то продать, то РЭС, опять же, будет обязан те же условия в своем договоре прописать, чтобы их получил уже этот третий собственник. А если нет, то тогда... А если, нет, а, а, а если нет, то, во-первых, Росреестр не зарегистрирует такую сделку да, при отсутствии обременений. А, а во-вторых, да, она будет ну, юридически незначимая. Администрация всегда может осплить такое отчуждение. А там даже не администрация. Уже... Законодательство вступает просто. в силу, и эта сделка будет невозможна. Просто они, наверное, эти обременения следуют в судьбе этих. Да, а судьбе объектов. судьбе, да. судьбе да, объектов, да, правильно. Да, Пожалуйста, да. еще вопросы. Прошлите буквально. А, я хотел бы, чтобы вы просто пояснили. В связи с возможной сменой собственника вот этих объектов для людей, для простых потребителей электроэнергии что-то изменится? Кроме того, нет, вот, вот это самое главное. Нет вопросы. Желающие выставить есть программы. Потише, пожалуйста. Нет? так Ставлю на голосование вопрос о да, выполнении прогнозного плана программы активизации мусора имущества. Уважаемый коллег, у вас автомашина была, да? Есть профессионально. Да, выше чем. Потише, пожалуйста. Проект решения. Ставлю на голосование. Кто стоит признать проект решения в целом? Прошу голосовать. Кто за? Против? Пожалуйста, принято, огласно. Уважаемые коллеги, у нас сессия закрыта.